Уже прошел полтинник после детства, Уже душой все труднее раздеться. Уже все чаще хочется гулять не за столом, А старым тихим парком, В котором в сентябре уже не жарко, Где молодости листья не сулят. Где молодости листья не сулят. лицо после школы и мир моих друзей уже не могут не обошли нас бедой стороной но ночь темна а день как прежде светил растут у нас и вырастают дети пусть нашу осень станет их весной пусть наша осень станет их весной Наш как-то туча забрела И стекла со стекла Мы свои дожди переживем Я да ты вдвоем Уже прошло лет тридцать После свадьбы. Уже не мчимся в гости, на ночь глядя И бабушек приходим навестить На день рождения раз и раз – день смерти А в третий раз, когда сжимает сердце Желание внучатами побыть Желание внучатами побыть Уже прошло полжизни после свадьбы. Друзья, не расходитесь, Бога ради. Уже нам семьях не до перемен, Но пусть порой бывает очень туго, Но все же попривыкли мы друг к другу. Ставим мельфомене Горечь сцен Давайте стесняться Старых стен Дом наш как-то туча забрела И стекла Со стекла Мы свои дожди